всем привет на связи международной ассоциации независимых инвесторов заканчивается октябрь подведем небольшие итоги S&P восстановился инвесторы из кэша перешли сразу в акции минуя банды то есть они не хеджируются а планируют зарабатывать и это все говорит о том что дальше рынок будет расти так ну вместе, вместе с этим волатильность уменьшилась и прогнозировать рынок стало легче также нарисовался дефицит меди. Это можно использовать в виде инвестиций в индекс XME, Metal and Mining, майнинг ну, либо какие-то компании, которые действительно занимаются добычей меди или что-то с этим связано. Также продолжают расти индексы XLE, XLF. Это энергетика и финансовый сектор. Ну и очень интересную, демонстрирует динамику, индекс DJT это транспорт которые перевозят треками, а ну, туда еще входят и железные дороги. Вот. То есть динамику он неплохую демонстрирует, находится в восходящем тренде. И в этом индексе можно также найти себе интересные компании, и в них вложиться и в ближайшее время получить неплохой результат. Как минимум, ну, вернее, в пределах, наверное, месяца это можно осуществить. Ну, я думаю, что этот индекс, индекс э, разберем чуть позже в других видео, а пока только сфера, которая, сферы, которые будут интересны: это энергетика, финансы и, ну, вот, пожалуй, еще трейн. Начался сезон отчетов компании предоставляют информацию и в этой связи очень интересно показала себя стратегия продажа продажа стренгла и результат ну вот одна сделка буквально вот сегодня закрыл так э -э так продажа была за 2 доллара и выкупил за 19 то есть это прибыль 99, 90 процентов с 25 ну вот за два дня 90% за два дня. И таких сделок в принципе можно достаточно много сделать. Вот. Неплохая стратегия. Ну, а подвести итоги хотелось бы, конечно, по э, портфелю среднедолгосрочному, ну, наверное, среднесрочному, такой вот трендовый портфель. Сентябрь вообще э, в слабый месяц. И портфель в основном набирали мы в сентябре, даже, даже наверное, в конце августа конце августа и вот сентябрь просаживался портфель максимум где-то 4 может быть 5 процентов ну, это честно говоря небольшая просадка ну и все мы отыграли в октябре октябрь плюс 8 процентов ну, даже плюс 10 было пока позиции не закрыты некоторые уже готовы к тому чтобы их закрыть ну и будем набирать новые позиции вот такие итоги. Октябрь месяц неплохой, хотя очень волатильный был. Ноябрь, середина, скорее всего, будет какая-то небольшая коррекция. Ну а дальше идем к новогоднему ралли. Ну и чтобы быть готовым к новогоднему ралли, закупайтесь правильными компаниями.